Здравствуйте. Так, сейчас закрыть кошечка. Скажите, пожалуйста, вот сегодня новость мы прочитали, что вчера полиция Австрии выдала ордер на арест собственно, из-за незаконного оборота оружия. Что вы можете вообще сказать об этом? Ну, я думаю, это полицейская провокация, просто я ну, с 2011 -го года... что, записывайте, да? 2011 -го года. Меня слышно? Да-да-да, все хорошо. С 2011 года я же был в красном списке Интерпола, и это позволяло элементарно меня задерживать. То есть они даже не могли меня не задержать в случае обнаружения. А потом в прошлом году я оттуда удалился... И теперь, ну, как-то, чтобы меня задержать, нужно придумывать какие-то способы. А объявление, допустим, о том, что у меня есть оружие, что я как-то владею им, или э, вот они меня обвиняют даже в трафике. Это позволяет использовать э, антитеррор, антитеррористическое подразделение Кобра. Оно принадлежит Министерству уже обороны. И они действуют очень оперативно, быстро, и они могут штурмовать дом, они могут... Использовать вертолеты и собак для прочесывания территории. Это просто дико им облегчает а, саму задачу поимки и ареста. А вы говорите, что это провокация, то есть, получается, у вас нет никакого оружия, и вы не прячетесь, грубо говоря. Нет, я прячусь, но откуда ну, хотелось бы иметь. Я, я подумаю об этом, чтобы иметь оружие. Ну, пока нет. А да. в России, вот, говорят, также против вас возбуждено уголовное дело, и... Да, это, поэтому я, собственно, и объявлен в розыск был. Угу. И вы, получается, находились в Швейцарии, потом а, в Австрии, и все с семьей, и все, как бы, нормально в этом плане? Ну, нет, каждый раз это было проблематично, каждый раз как вы думаете, может быть, это как вот с Петром Берзиловым вы же в одной группе как бы состоите, правильно? А может, может ли это быть, по вашему мнению, как-то это взаимосвязано, может быть? Нет, мы не стоим в одной группе. Петра Нет. Верзилова изгнали из группы «Война» в 2009 году, 9, 9 лет назад, за сдачу активистов в полицию. Это история, которая хорошо задокументирована, представлена в интернете. Я понимаю, что либеральной прессе неинтересно это все копать, но, тем не менее, никакого отношения Петра Верзилова в группе «Война» давным-давно не имеет. И, собственно, он был участником, рядовым участником пары акций, после чего. И вот у него такие склонности, его постоянно привлекать к себе внимание путем ареста других людей. Ну, как-то мы это не оценили и тут же от него избавились. А как вы думаете, почему именно сейчас вот а, полиция получила ордер на ваш арест? Ну, потому что мы, группа война, принципиально не желает просить политического убежища, и поэтому нас надо как-то просто выдавить из страны. Поскольку я думаю, что экстрадировать нас они не решатся, это все-таки международный скандал. Ну, дело в том, что вот я обвиняюсь, и мне грозит 7 лет в тюрьме за те преступления, за которые на территории Австрии, допустим, полагается мелкий штраф в пределах 1000 евро. И выдать меня поэтому нельзя, но и держать меня здесь нелегально тоже мне хочется, потому что это постоянные вопросы постоянно неурегулированная ситуация они этого не любят они дисциплинированные вот поэтому я думаю меня просто хотят схватить и как поставить перед каким-то выбором либо я должен буду либо меня должны будут депортировать экстрадировать нельзя но хотя бы депортировать либо э, как-то меня нужно принудить к прошению убежища или каким-то таким вещам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 К людям, которых они считают неравными себе. А, может быть, у вас какое-то обращение есть? Может быть, что-то вы хотите сказать а, об этой ситуации, о ситуации с вашей семьей, которая в тюрьме находится, что-то а, передать? А... Им? им Думаете, у них есть телевизор? Нет, конечно, не им. Нет, ну почему? А может быть, есть телевизор? Хочу сказать, что сейчас... Я найду юриста, у меня долгое время вообще не было никакой связи, сейчас я обзавелся ей, у меня два компа, <свят> <свят> Вот какой-никакой -какой интернет. И у меня есть вот такой домик, я их меняю, видно на заднем плане избушку такую? <свят> вот, а, вот <свят> она, ее было все время, не видно. Смотрите. Это такая избушка охотничья, ну как ее назвать, и даже не старожка. А там где они прячутся и поджидают олени. Ими утыкан весь лес здесь, ну то есть я знаю не менее 20 таких сторожек. я их периодически меняю. Сегодня, это я же не сообщаю детям, сегодня ночью на меня напали осы. Я не увидел, что вот в этой вот, конкретно этой избушке, есть гигантское гнездо осина и осы. Вот такого размера. Господи, у меня ухо так распухло. И вообще, э 6 укусов я имею. И сейчас весь. У меня немножко аллергии на них, я так чеш чешусь. Вот такой лесной я житель. Но у меня нет проблем с питанием, поскольку. У меня здесь озеро, прямо вот здесь. И они тут разводят рыбу, форель. И тут же стоит сачок и кормежка. Я просто бросаю корм рыбе. Они тут же сбегаются вот так вот на нее. Я вылавливаю сачком сколько мне надо. В темное время суток развожу такой небольшой незаметненький костерчик. Впрочем, ну, да я думаю, что и днем это можно делать. Но я пытаюсь днем просто гулять. Вот. Потом здесь грибы просто косой коси. Всевозможно. Сейчас такой сезон, такое изобилие. В смысле, с едой у меня все в порядке. У меня долгое время не было связи. И у меня долгое время не было человека, который бы мог, ну, как-то э, переговаривать. Алло. Ага. Я, Мать, я снова У меня долгое время не было человека, который мог бы переговариваться э, с э, властями, поскольку ситуация очень интересная. Мы же официально живем... В этом шале, в своем, оно зарегистрировано, и нам присвоен статус культурно значимой ценности. Там табличка даже оформлена. И мне очень интересно, когда вот мне поступил, через опять через доверенное лицо в Грации, мне поступил такой ультиматум, что дом будет взят штурмом, если я не объявлюсь. Но как они могут взять штурмом а, исторически значимое сооружение, в котором на, на, находится должна находиться официально зарегистрированная семья, которая тоже... Группа «Война» представляет историческую значимость для земли Штирия, в которой мы находимся. И они-то прекрасно знают, что оружия там нет. Это же используется просто как, воз... как м... возможность действовать шире и оперативнее. И применять спец... спецслужбу. В частности, вот это подразделение Кобы. Они-то знают, что оружия там нет. Мне интересно, как они будут штурмовать, зачем они это будут делать, чтобы... как они в результате будут оправдываться, какой они выпустят пресс-релиз. Или они будут это как-то обходить стороной. Вот если у вас есть возможность, тоже возьмите у них комментарий. Может быть, это поможет тоже ситуация разрешится. Эм, ну, вероятность того, что они меня когда-то здесь блокируют и локализуют. Да, она высока. Ну, посмотрим, мне тоже смешно. Это же дуль какая-то. Хорошо, я нашел спасибо, что у вас могли запековать, меня слышно было? Потому что я вас слышу довольно плохо. Да, вас слышно было. Там в где эта связь прервалась у нас, а потом все стало хорошо. Ладно, вот такие дела. А так не слышно? Ничего они не смогут все. сделать. Против русских <с художников <с они бессильны. А давайте чуть-чуть повернем камеру, чтобы вы были ближе к центру, и можно сказать что то же самое будет. Да, я просто хочу, чтобы снимите вот эту старушку, знаете, она смешная. Да, а она ее видно, ее видно было. А, хорошо. Русское искусство бессмертно. Никакие европейские институции не в силах оседлать и заблокировать деятельность свободных русских художников. Тем более таких крупных представителей, как я. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вот, Удачу Пока. Так, время для меня искупаться в реке. Не в реке, а в озере. И озеро это техническое. Там выращивают они форель, очень модную биофорель, органическую, которую я кушаю. Тоже очень модно. Запекаю в соли. Которую я спиздил из соседнего ресторана. Так мне главное не запалиться. Потому что иногда здесь ходят охотнички. Которые уже под мусорами, я думаю. Мусора им, я думаю, уже рассказали. Как надо жить по-мусорски. Я думаю, они меня тут же зададут. Раз в день я моюсь без мыла, просто захожу в озеро и плаваю в ледяной воде. Так. Надеюсь, не ебнится это все дело.